Это известия на пятом. Студии Вероника Риполова. Здравствуйте. Начинаем с кадров из Москвы. Из-за прорыва дамбы в столице затопила Тушинский тоннель. Хорошо видно, как вода из судоходного канала имени Москвы мощным напором хлеб.